поговорим о сушке волос феном. Многие побаиваются использовать его часто, считая, что самый бережный способ это дать волосам высохнуть самостоятельно. Но все понимают, что для людей, живущих в большом городе, когда мы вечно торопимся, это не самый удобный вариант. И феном пользуются практически все. А если наша цель отрастить длинные и красивые волосы, как на это повлияет регулярная сушка феном? Давайте разбираться. Фены бывают разные, бытовые и профессиональные. Бытовые фены, как правило, стоят совсем недорого, его можно приобрести буквально от 500 до 2000 рублей, я бы советовала к ним даже не приближаться и пользоваться в крайнем случае. Бытовые фены сильно иссушают волосы, как правило, они не имеют ионизации, могут быстро перегреваться и попросту выключаться во время сушки. Самое главное отличие между бытовым и профессиональным феном, это наличие у профессиональных моделей двигателя переменного тока. Который указывается как АС-мотор, что означает асинхронный двигатель. Это моторы переменного тока, рассчитанные на работу в профессиональных целях, в салонах, парикмахерских. Срок службы мотора в салоне рассчитан примерно на 5 лет. Это, как правило, качественный фен, и он способен прослужить до 10 лет. Такой мотор в профессиональном фене обеспечивает бесперебойную работу устройства. Даже при густых и длинных волосах фен не устанет и не перегреется, как это сделает его бюджетный собрат. Кроме мотора важна мощность фена. Это второй по важности критерий, от него зависит воздушного потока, скорость сушки и возможности укладки. Бытовые фены имеют DC мотор. Такой мотор постоянного тока устанавливается, как правило, в непрофессиональном приборе. Он более легкий, но менее мощный и очень шумный. Высокая мощность от 2000 ватт и выше – это действительно быстрая сушка и залог укладки любой сложности. Обладатели длинных волос сразу почувствуют разницу, когда на сушку волос уходит 10 минут вместо получаса. Стойкую укладку при использовании Использование бытовых фенов получить можно, но сложно, если только вы используете укладочные средства, но и это как получится. В бытовых моделях нагревательный элемент обычно из металла, он очень быстро перегревается, имеет небольшой срок службы и разогревается неравномерно, из-за чего температура воздушного потока может меняться. У профессиональных фенов керамический нагревательный элемент, поэтому все с точностью да наоборот. Также важна функция переключения температур. Для хорошей укладки необходимо чередование горячего и холодного воздуха. Как правило, холодным воздухом фиксируется прическа и завершается сушка. В бытовых фенах это переключение температур происходит неравномерно. Сначала горячий воздух медленно остывает, а холодный, которым на самом деле не очень-то и холодный, а скорее теплый, только начинает включаться. Поэтому мой выбор однозначно профессиональный фен. Да, у него могут быть такие минусы, как вес и размер. Его вы, скорее всего, не возьмете с собой в отпуск. Но для этого и существуют дорожные фены. Кроме этого, еще одним минусом является цена. Профессиональный фен стоит от 4000 рублей и может доходить до 20. И если вы решите его приобрести, делайте это лучше не в масс-маркетах, а в магазинах для парикмахеров. Такие затраты окупятся качеством волос и долговечностью фена. Что не скажешь про бытовые фены. У которых быстро изнашивается мотор и со временем слабеет сила воздушного потока, но зато они дешевле. Теперь, когда понятна большая разница между бытовым и профессиональным феном, разберем, вредна ли на самом деле сушка для наших волос и как это сказывается на их росте. Сразу отвечу, что сушить волосы феном действительно вредно, но только если делать это неправильно. Поэтому самый бережный способ это дать волосам высохнуть самостоятельно. Но если нет на это времени, то сушить волосы феном можно без вреда, соблюдая простые правила. После того, как вы помыли голову, походите с полотенцем на голове минут 10, чтобы больше, количество воды ушло в полотенце. После этого, сбрызнув волосы термозащитой, сушите их не на самом горячем режиме, а на среднем. И держите фен желательно на расстоянии примерно 15 сантиметров. У фенов, как правило, три режима. Холодный, средний и самый горячий. Когда нужно побыстрее высушить волосы, многие ставят фен на самый горячий режим. Волосы так высыхают быстрее. Однако регулярное воздействие горячего воздуха постепенно делает их более ломкими и тусклыми. Поэтому, правильным решением, если вы вынуждены постоянно сушить волосы, будет использование среднего режима работы фена, чтобы обеспечить минимальную степень нагрева воздуха. После нанесения средства не стоит сразу расчесывать мокрые волосы. Подсушите феном пару-тройку минут и уже потом расчешите расческой с редкими зубьями, аккуратно от кончиков к корням. Я для этого использую расческу Tangle Teaser, обожаю ее уже несколько лет. После уже с помощью расчески брашинга можно завершить сушку и сделать укладку. Выпрямляете вы волосы или укладываете короткую стрижку, неважно, все равно придерживайтесь этих правил. Также очень важно при сушке феном направлять поток воздуха под углом 45 градусов к расческе. Если угол будет прямой, вы сожжете свои волосы, это надо понимать. Потоком воздуха вы должны как бы вскользь прогладить ваши волосы, а не прижарить их. Поэтому при правильной сушке вы получите гладкие блестящие волосы, а не сток сена. При сушке феном обязательно используйте средства с термозащитой. Обычно эти средства выпускают в виде спреев, но бывают также и в виде крема. Термозащитные средства наносят на влажные волосы до сушки. Так они защищают волосы от перегрева и не дают волосам терять влагу, образуя невидимую защитную пленку. Как правило, термозащита содержит дополнительный компонент для сохранения здорового внешнего вида волоса. Часто это может быть кератин. Благодаря ему пористые волосы разглаживаются и блестят. Термозащитные спреи не оставляют следов на волосах, лице или одежде. Они легко смываются, не утяжеляют волосы и часто являются даже антистатиком. Существует еще одно мнение относительно сушки волос. Есть ученые, которые утверждают, что сушка естественным путем более вредна для волос, чем правильная сушка феном. Почему они так считают? По их мнению, при контакте волос с водой сразу же на молекулярном уровне изменяется структура волоса, и волосы становятся более хрупкими, из-за чего их легко повредить даже простым расчесыванием. Волосы практически беззащитны, так как чешуйки кутикулы приоткрыты. И чем дольше мы оставляем волосы мокрыми, тем больше разрыхляется кутикула. Исходя из этого делается вывод, мокрые волосы более хрупкие и незащищенные, а естественная сушка не обеспечивает хорошее закрытие кутикулы, в отличие от высушенных волос феном. Итак, если вы делаете все правильно, то хороший фен не принесет никакого вреда вашим волосам и не помешает их росту.